Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – дискриминация. Часто ли вы ловили себя на мысли о том, что вы испытываете неприязнь к человеку по тем или иным причинам? К примеру, вы не любите черную расу, вам не нравятся люди с узким разрезом глаз. Кто бы они ни были, монголы, японцы, корейцы, китайцы. Вы их называете каким-то своим, определенным слогом. Вам не нравятся люди другой веры. Вам не нравятся толстые, либо худые. Вам не нравятся небритые. Вам не нравятся те, кто говорят на ином языке, чем вы. Вам не нравятся те, кто слушает другую музыку. Ну, как-то по-своему растит детей и живет в каком-то определенном регионе, в селе, в городе. Вы глубоко ошибаетесь, фатально. Уж если людей недолюбливать, то только за пороки. Не за принадлежность к какой-то касте. Какому-то веросповеданию, национальности, половому признаку, возрастному, да какому угодно. Лучше бы вы их ненавидели, раз уж вы так хотите ненавидеть. Зато, что кто-то стал преступником, кто-то затеял террористический акт, дико лжет, обкрадывает людей, убивает, насилует, заливается водкой, полностью пропах наркотиком. Может быть, за это стоит людей ненавидеть, раз уж вы хотите их ненавидеть. Задумайтесь над этим. Посмотрите на себя со стороны. За что вы не любите человека? За то, что он родился таким? Уж если ненавидеть, то только за то, каким он стал, а не каким родился. Если он родился китайцем, японцем, греком, турком, афроамериканцем, евреям, да кем был Него, то если и можно к нему испытывать неприязнь, то только за то, что он, возможно, глубоко порочен. Это если уж вы пошли таким путем тернистым. Ну, а я прощаю всех заблаговременно. Вы знаете, мне фиолетово кто какой, кто как ходит, кто с кем спит, кто о чем думает, кто чем дышит, как он воспитан, что он делает. У меня свой собственный мир, свой собственный внутренний космос, который я до сих пор не могу обследовать. Куда уж мне найти времени заниматься еще кем-то на стороне? Искать, осуждать, ненавидеть. Подумайте над этим. Очнитесь, наконец. И уж если вы решили ненавидеть кого-то, то начните, пожалуй, с себя. Это все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.